Как правильно реагировать на критику от хейтеров в интернете? Всем привет! С Вами Надежда Шедрухина. Тема сегодняшнего видео «Как правильно реагировать на критику от хейтеров в интернете». Многие начинающие авторы, читающие критику в свой адрес, расстраиваются и теряют мотивацию. Скажу Вам по секрету, и у меня был такой период. Критика бывает и должна быть конструктивной, но что делать с оскорблениями? Подпишись на канал, если этого еще не сделал, и дальше мы поговорим об этом. Известные блогеры говорят, что если у вас есть настоящие хейтеры, недоброжелатели, это означает, что вы достигли неопределенного успеха на видеоплатформе, почему? Самое главное то, что ваш контент не оставляет людей равнодушными. Кому-то ваше видео нравится, а кому-то нет. Но и те, и другие взаимодействуют с вашим видео. Говоря о продвижении видео на YouTube, стоит уточнить, что любая реакция ваших зрителей засчитывается YouTube вам в плюс. Ставят ли вам лайки или дизлайки, это все засчитывается как активность. Люди тратят свое время, чтобы оставить комментарий, пусть даже гневный. А это для алгоритмов видеоплатформы является сигналом, что ваш контент интересен людям, вне зависимости от того, как именно зрители к вам относятся. Бывает, что постоянные подписчики могут прийти спустя несколько часов, в то время как хейтеры бегут комментировать видео сразу же после его публикации. И так что же делать? Прежде всего, не нужно погружаться в восприятие негатива. Старайтесь как-то отстраниться, смотреть на критику взглядом со стороны. Возможно, какие-то замечания действительно стоит учесть в дальнейшем для самосовершенствования. Важно уметь видеть конструктивную критику, чтобы улучшать контент. Вполне возможно, что исправив недочеты, на которые вам указали, вы обретете новую аудиторию на своем канале и сможете повысить удержание аудитории на канале. И если же критика деструктивное высказывание личной неприязни или же придирки к, ваш, к вещам, обстоятельствам, на которые вы не можете повлиять, то ее цель оскорбить и задеть вас. Помните, в таком случае, когда вас пытаются оскорбить, вывести на какое-то эмоциональное состояние, вам нужно стараться относиться безразлично к этому. Цель хейтера задеть вас и вывести из себя если вы ответите на провокацию то этим самым сделайте хейтера счастливым уважайте себя и не опускайтесь до уровня бездумных оскорблений вы можете просто не отвечать хейтеру а можете заблокировать его выбор за вами но оптимальный вариант это не отвечать хейтерам если вы уже забанили ни один аккаунт хейтера а он все пишет и пишет с новых аккаунтов, то его можно игнорировать. Когда-нибудь ему просто надоест писать гадости, видя, что автор канала ему не отвечает. Словно он хейтер. Пустое место. А если имеют место угрозы, то вы можете написать заявление в полицию. Немало угроз могут сразу прекратиться после того, как вы сообщите хейтеру о своем твердом намерении пойти в полицию. Понятно, что многие угрозы в интернете несерьезны, но все-таки вы имеете право отправить заявление в, такую, в такой ситуации. Еще раз хейтеру важно вывести вас из состояния эмоционального равновесия. Практически у любого канала, который становится более-менее популярным, всегда образуются хейтеры, и нужно быть к этому готовым. Вы выбрали YouTube в качестве платформы для развития своих проектов, в том числе канал и реализации своих целей, тогда не дайте каким-то не, неадекватом вас сломить. Игнорируйте деструк, деструктивную те, критику и прислушивайтесь конструктивно. И все будет хорошо. Всем пока!